Всем привет! Меня зовут Тимофей Матриницкий, я менеджер по продуктам Гордант. И сегодня мы проводим вебинар, посвященный выпуску новой системы управления лицензиями Гордан Station. Перед тем, как начать демонстрацию, небольшая предыстория. Рынок программного обеспечения меняется постоянно. Следом за ним, соответственно, меняются и требования к системам лицензирования. Если посмотреть на лет 15 назад то можно увидеть, что большинство производителей софта продавали свой продукт с так называемой вечной лицензией, то есть лицензией, которая никогда не перестанет работать. Как это выглядело? Вендор передавал за денежку, естественно, клиенту ключ защитный и ПО, защищенному этим ключом. После этого клиент мог работать с этим программным продуктом пожизненно, хоть год, хоть пять лет, хоть 10. никаких ограничений. Для вендора, вот для предпродажной подготовки это было очень удобно, потому что было просто и прогнозируемо. Всем клиентам продавалось одно и то же, то есть продукт был типовой. Была легкая подготовка к продаже, то есть достаточно было взять условно 10 тысяч ключей, записать в них одну и ту же лицензию, положить их на склад, и когда придет клиент, достаточно было просто ему взять, дать любой ключ из, из этой кучи. То есть, с точки зрения механики использования э, технологии его защиты, все было очень просто и удобно. При этом возникала одна очень серьезная бизнесовая проблема в том, что клиент был одноразовым. Он уже купил ПО, он уже им пользуется, оно никогда не отключится. Вопрос, зачем клиенту приходить к вендору и что-то еще покупать. То есть, тут даже вопрос, а что вендор мог ему предложить такого? Поэтому производители софта по всему миру начали думать в сторону других систем лицензирования, например, подписки. Эта схема лицензирования подразумевает ограничение времени работы по, ну, например, одним годом. Статистически было выявлено, что модель лицензирования подписка приносит больше денег, чем вечная, через 3-5 лет использования. Причем на графике, обратите внимание, представлена не классическая схема лицензирования, а вечная. А схема вечная с ежегодной продажей багфиксов, новых версий и так далее. Если мы говорим про классическую схему лицензирования, то синий отрезок должен быть горизонтальным. И тогда получается, что модель лицензирования подписка приносит больше денег примерно через 2,5-3 года от начала использования. Таким образом, вендоры по всему миру начали экспериментировать и с другими системами лицензирования с целью, ну по сути, собрать побольше денег с клиентов. К ним относятся подписка, аренда, почасовая плата, количество запусков, продажа модулей, реальные версии, плавающие лицензии, платы за использование и так далее. Схем на самом деле очень-очень много. Новый подход к продажам, по сути, позволил сделать клиента многоразовым. То есть клиент, который приобрел по первый раз, он не пропадает. А он раз в какой-то период приходит и покупает продление расширение лицензии. Кроме того, Новые схемы лицензирования позволили вендору отгружать клиенту индивидуальные ограничения. Допустим, базовая лицензия рассчитана на 12 месяцев использования, но клиенту, что мешает клиенту отгрузить 3 месяца, если, допустим, с ним хорошие отношения или, допустим, ему очень дорого 12 месяцев, он хочет вот на 3. Такая возможность тоже появляется. И гибкий состав продуктов. Если у нас ПО рассчитано на, допустим, 100 модулей, а клиенту нужно 10 из них, то какой смысл отгружать ему все 100 модулей, если ему нужно только 10? Проще отгрузить только 10, а за оставшиеся 90, если они ему потребуются, за каждый из них взять дополнительные деньги. То есть вся эта история, в связи с от новый подход к продажам, это все про бизнес, про то, как э, и клиенту сделать хорошо, Снизив цену, но дав ему именно тот функционал, ту, ту функциональность, которая ему нужна, и заработать побольше. Однако за все это, конечно, приходится вендору платить, а именно резким увеличением трудоемкости. Потому что если раньше, в случае с вечной схемой лицензирования, про продукт был типовой, отгружали одно и то же, можно было запастись ключами, пр прошитыми одной и той же лицензией, то сейчас появляется каждый, по сути, ключик, который отгружается клиенту, он уникальный. Но ну, представьте себе, у вас 100 клиентов в течение месяца или в течение там, полугода приходят за продлением. Каждое продление, вы же не знаете, когда он никогда никогда не придут за продлением. То есть каждое продление это персонально для этого клиента какая-то операция, операция от этой отгрузки этой лицензии. Поэтому здесь речь идет про какой-то экспоненциальный рост трудоемкости и сложную предпродажную подготовку. Потому что пока клиент не пришел и не попросил, я хочу вот не, вот не все, что у вас есть, а вот только вот это, вот это и на таких-то условиях. Пока этого, этой информации нет, соответственно, заготовить ключи нет возможности. Приходится реагировать, когда клиент уже пришел, он тут уже на кассе стоит. Именно поэтому... Мы создали новый сервис Garden Station. Цель его создания – это сделать процесс лицензирования вот в этих новых условиях, новой концепции и парадигме максимально дешевым и незаметным для вендора. При этом не убив гибкость лицензирования. Задача, которую мы перед собой ставили – это поддержка всего жизненного цикла лицензий, выписка, удаленное обновление, блокировка. Увеличение каких-то лицензионных условий, продление подписок, увеличение количества использований и так далее. Вот весь, весь жизненный цикл лицензий. Автоматизация всех основных бизнес-процессов. По сути, одна из важнейших задач, которые э, мы выполняли, это сделать так, чтобы все основные бизнес-процессы вы могли, а, автоматизировать на 100%, и, б, который, выполнение которых в нашем интерфейсе у вас бы занимало минимальное количество кликов. Третий пункт управление продуктами и их каталогом на лету. Допустим, вы продаете свой софт по какой-то бизнес-модели. И вам пришло в голову, ой, хочу поменять эту бизнес-модель на какую-то другую. В случае с Garden Station вам теперь не нужно, совершенно не нужно никакой дополнительной разработки. То есть все меняется, в, пар, в пару кликов можно изменить на уже защищенный продукт, уже продаваемый, уже раздаваемый. Можно не просто, во-первых, менять набор модулей и набор файлов, скажем так, конфигурировать полностью продукт, который вы продаете, ну и менять его лицензионные условия прямо на лету, повторюсь, без необходимости какой-либо дополнительной разработки. Кроме того, GardenStation это единая точка входа как для аппаратных, так и для программных ключей. Они построены на единой архитектуре, по единой концепции, поэтому они в каком-то смысле взаимозаменяемы. И, наконец, то, чего вообще никогда не было в среди технологий Гордант это возможность полной интеграции нового сервиса и всей системы лицензирования с вашей CRM-системой, ERP, интернет-магазином и прочей сторонней системой. С теорией на этом все, переходим к демонстрации. Прежде всего нам нужно определиться с тем, а чего хотим, какая задача. Допустим, у нас есть Основной продукт, который мы хотим ограничить одним годом использования. Есть какой-то дополнительный модуль, отдельно продаваемый, рассчитанный на 15 рабочих мест. И какая-то дополнительная функция, рассчитанная на 30 использований. Вот с этими вводными переходим в интерфейс Garden Station. Демонстрацию я буду производить на примере программных ключей. Также обратите внимание, что Garden Station представлен в двух версиях. Есть облачная которая крутится на наших серверах. И есть отчуждаемая, которую вы целиком и полностью разворачиваете на своих серверах. Никакой связки с нашими облаками там уже не будет. Для демонстрации будем использовать облачную версию. Итак, прежде всего нам нужно авторизоваться. Итак, попадаем в интерфейс Garden Station. Обратите внимание на раздел Порядок работы. Здесь описаны шаги для выполнения самого базового кейса. На первом шаге нам нужно создать продукт, то есть задать то, что мы продаем, а также настроить систему безопасности и модель продажи. На втором шаге мы защищаем уже конкретные файлы вашей программы, привязываем их к созданному продукту. Первые два шага – это, по сути, вся предпродажная подготовка. Третий шаг ⁇ это создание заказа, то есть уже отгрузка лицензий конечным пользователям. Четвертый шаг ⁇ это удаленное обновление лицензий. Оно потребуется, если бизнес-модель, которую мы, которую мы задали на шаге 1, вообще того потребует. Ну, например, вечная схема не потребует обновления лицензий. Итак, начинаем с первого шага. Это создание продукта. Важно понимать, что такое продукт. Продукт ⁇ это абстракция. Ключом к пониманию этой абстракции может быть следующая аналогия: когда ваш клиент приобретает у вас, у вас ПО, вы выставляете ему счет. В этом счете есть разные строчки. У вас есть, ну, грубо говоря, у вас есть прайс лист, и в нем есть разные строчки. Если какая-то функциональность вашей программы может быть отгружена отдельно от всех остальных, то есть как физически, так и по времени то имеет смысл в Гардан Station завести для нее отдельный продукт. То есть, по сути, вам нужно здесь повторить просто ваш прайс. Каждая строчка в этом прайсе – это отдельный продукт. Мы посмотрим этот кейс чуть-чуть попозже. Я попозже расскажу, что именно я имею в виду и как отличается механика использования. Итак, задаем название продукта. Ну, Пусть, пусть будет «Основная программа». Так, описание не обязательно, поэтому я вам не задаю. Номер продукта – это служебные данные. Можно оставить по умолчанию, можно изменить. Ну, а мы оставим по умолчанию. Дальше, схема привязки. Актуально только для программных ключей. Это оборудование компьютера, к которому привяжется лицензия в момент активации, то есть к компьютеру вашего клиента, вашего пользователя. Можно воспользоваться стандартными с привязкой к материнской плате, жесткому диску, либо же привязка к материнской плате, макадре, жесткий диск и еще процессор. Либо создать свою. Здесь мы можем указать, к какому оборудованию привязываться, какое из них можно менять и какое допустимое количество элементов для замены. Но мы оставим значение по умолчанию. Так. Теперь переходим к, к самой интересной части – это к компонентам. Компоненты – это отдельно лицензируемые функциональные части программного обеспечения. Это либо модули, это части кода, это отдельные функции, это все приложение целиком. То есть сейчас, это важно, на этой странице нам нужно забыть о том, какие файлы... EXE, DLL и так далее, входят в наш программный продукт. Когда мы создаем продукт в терминах Garden Station, нам нужно размышлять именно о бизнесовой части, о том, что мы продаем и как мы это хотим продавать. Ну, мы следуем нашему плану. У нас есть три продаваемые сущности. Я напомню, у нас была основная программа, которую мы, которую мы лицензируем по количеству дней. Доп-модуль, которую мы лицензируем по количеству сетевых рабочих мест. И функция, которую мы лицензируем по количеству использований. Вот получается, что у нас есть три компонента. Вот Давайте их создадим. Пока ни одного нет, создаем. Название компонента. Давайте зададим main, номер. Оставим один. Можно указать CRM ID и описание, но мы это делать не будем, поскольку поля обязательное. Создали. Теперь хотим еще один компонент у нас. Этот компонент у нас будет отвечать за основную программу. Дальше мы создаем компонент, который будет отвечать за дополнительный модуль. Мы его так и назовем. Модуль. Он будет иметь ну, номер два. Создаем номер 2. И последний компонент, который у нас будет отвечать за функцию. Мы создаем номер три. Все. Все три компонента у нас добавлены. И теперь нам остается настроить схему их продажи. То есть настроить лицензионное ограничение. Пока, как вы видите, у нас для всех трех компонентов установлена вечная система лицензирования. Вечная, извините, схема лицензирования. Вот без ограничений. Итак. Мы проговорили, что... Основной продукт мы лицензируем по количеству дней, а именно 365. Поэтому выбираем схему лицензирования и смотрим, какие здесь есть варианты. Есть вечное, есть период времени, то есть, то есть это с даты по дату. Есть четкая дата истечения, есть количество дней и количество запусков. Выбираем количество дней. Указываем 365. Сразу обратите внимание на три поля. На три, на три, вернее, опции, три переключателя. Разрешить работу в VM. Если переключатель стоит в положении выключенном, то данный компонент и весь вся функциональность, которая за, за ним стоит, это может быть один экзешник, 10 экзешников, 10 разных кусков кода, разбросанные по разным файлам и так далее. То есть вся функциональность, которая, стоит, которая закреплена, зацеплена на компонент main номер один. Вот компонент main номер один. Она может работать в виртуальной машине или нет? Оставим, что не может. Второй важный переключатель — разрешить изменять параметры. Когда мы будем выписывать лицензию на наш продукт для конечных клиентов, то вопрос, можем ли мы менять вот это значение. 365 мы можем изменить или нет? Или нужно жестко гвоздями его забить? Если забить здесь, чтобы его нельзя было уже менять при отгрузках. Если, допустим, вы сами настроите продукт, но отгружать его будет кто-то другой, и вы не хотите давать ему вообще право такого на изменение лицензионных ограничений, то имеет смысл запретить ему изменять параметры. То есть вот поставить переключатель, разрешить сменить параметры в положении «Выключен». Дальше переключатель «Разрешить удалять компонент». Он отвечает за обязательность наличия данного компонента при отгрузке продукта, который называется «Основная программа». Если данный переключатель «Разрешить удалять компонент» находится в положении «Включен», то человек, который будет отгружать лицензию вашему клиенту, то есть кто-то из ваших сотрудников или вы сами. Если данный переключатель стоит в положении «включен», то данный модуль, данный э, компонент можно будет исключить из лицензии. Если мы ставим запрет, то исключить его будет нельзя. Мы именно так и сделаем. Далее настраиваем компонент «модуль». Мы проговорили изначально, что он будет лицензирован по... Он будет лицензирован без ограничений, у него будет вечная схема лицензирования. При этом он будет рассчитан на 15 рабочих мест. Для этого нам нужно включить переключатель распределения сетевых лицензий. У нас появилось два новых поля. Это способ подсчета сетевых лицензий, есть рабочие станции, то есть это компьютеры. Есть другие варианты, есть подключение, есть копии программы. Нам достаточно рабочих станций количество сетевых лицензий 15. Запретим работу в виртуальной машине. Хотя давайте разрешим работу виртуальной машины, разрешим менять параметры и разрешим удалять. Вот у нас ограничение есть. И нам остается настроить лицензионное ограничение для последнего компонента, который будет отвечать за отдельно монетизируемую функцию. Это будет количество запусков 30 штук. То есть количество использований. Остальные параметры оставим по умолчанию. На этом все. Создаем продукт. Все. Наш продукт создан. Пока он находится в черновике, мы можем изменить абсолютно любые его параметры, за исключением номера. То есть все настройки, которые мы произвели с компонентами, как и набор компонентов, так и их настройки, мы можем поменять. Мы не сможем поменять схему лицензирования, это важный момент, как только мы сделаем первый заказ, как только мы отгрузим продукт, вернее лицензию на него первому клиенту, продукт перейдет в статус «в продаже» и уже схему лицензирования поменять нельзя будет. При этом ограничение перезадать количество дней будет можно. Собственно, этап номер один у нас завершен и переходим к этапу номер два, а именно защиту файлов и привязка этих файлов к созданному продукту, а именно к созданным компонентам. Это важный момент, потому что привязка файлов осуществляется не к продукту, она осуществляется к компонентам. Существует два способа для привязки. Это использование API и это использование автоматического утилита давайте сейчас мы их оба рассмотрим Итак, вот наша программа файл main будет, будет отвечать за компонент номер один вернее будет отвечать за нашу основную программу по бизнес-плану и зацеплен на компонент номер один файл module будет зацеплен на компонент номер два и файл function будет зацеплен на компонент номер три в эти две программы уже встроена API. Поэтому сейчас, поскольку лицензии на компьютере нет, мы их запустить не сможем. Давайте проверим. Лицензия отсутствует. Лицензия отсутствует. А вот файлик номер три – эта программа еще не защищенная. Это просто исходник. Она вот прекрасно запускается. Еще раз, эти у нас защищены через API. А этот... Эта программа еще не защищена никак, давайте ее защитим. Для этого запускаем автоматическую утилиту Guardant Protection Studio. Итак, открывается форма авторизации. Здесь нам нужно ввести те же самые авторизационные данные, которые мы вводили при авторизации в личном кабинете Guardant Station. Итак, заходим. Открывается интерфейс. Все, что нам нужно сделать, это добавить программу, Так, функция номер 3. И теперь смотрите. Для того, чтобы просто привязать программу к лицензии, достаточно задать номер компонента. Ну, или выбрать его. Вот у нас есть function. Это компонент номер 3. Обращаю ваше внимание, что номер продукта указывать не обязательно. Для привязки это дополнительное поле. Оно используется в специфических кейсах. Без жесткой необходимости лучше его не не использовать. Также обращаю ваше внимание на раздел «Защита от реверс инжиниринга». Привязка к лицензии, естественно, при помощи Guardant Protection Studio, она дает весомый уровень защиты. Естественно, это не просто вызовы API вставляются. Естественно, происходит и шифрование файла, но шифрование относительно легкое. Поэтому если вы хотите защищаться от профессиональных хакеров и вы предполагаете, что ваш софт будут ломать, то лучше использовать защиту от реверс-инжиниринга. Она потребует в случае с нативными файлами указания map-файла и ручного выбора функций для защиты. Сейчас мы этого делать не будем, обойдемся только привязкой к лицензии. Итак, защитить. Да, защита у нас происходит в демо-режиме. Открылся проводник с защищенной программой. Function3.exe – это наша защищенная программа. Code storage это хранилище всех защитных алгоритмов. Этот файлик тоже нужно включать в дистрибутив для поставки пользователю. Result. xml можно не включать. Этот файлик, по сути, логи защиты, он не потребуется. Итак, Garden Protection Studio можно закрывать. Он нам больше не потребуется. Так, давайте... Это у нас исходный файл. А вот защищенная программа. Поэтому еще раз зафиксирую то, что контейнер с защитой, вот он, это DLL-библиотека, должен лежать рядом с защищенной программой. Поскольку у нас лицензии на компьютере до сих пор не установлена, давайте убедимся, что у нас файлики не запускаются. Да, лицензия не найдена. Обращаю ваше внимание на изменившийся размер файла. 337, 340 против, 163, 164. Собственно, на этом все. Мы завершили этап 2, именно защиту программы. И теперь вся предпродажная подготовка у нас закончена. По сути, все, что остается, это собрать дистрибутив. И можно будет рассылать его уже конечным пользователям. Давайте посмотрим теперь как выглядит отгрузка лицензий. Допустим, к нам пришел клиент, он нам уже заплатил денег, и мы ему сейчас выпишем лицензию. Возвращаемся в интерфейс Garden Station и переходим в раздел «Заказы». Ни одного нет, создаем. Поскольку у нас демо-аккаунт, демо-личный кабинет, нам необходимо включать режим тестирования. На данной странице мы можем указать покупателя. То есть это тот конечный пользователь, которому мы отгружаем. Эта опция можем указывать, а может нет. Я укажу. Так, ни одного еще нет, добавляем. Да пусть будет. О, ракушка с контактным лицом. Семен. Ну пусть будет Иванов. Так, остальные поля заполнять не обязательно. Сохраняем. О, ракушка. Поле срок действия задается, если нам необходимо ограничить период времени, в течение которого покупатель может получить лицензию. То есть сейчас включен режим без ограничений. Если нам нужно, чтобы покупатель мог активировать свою по только там, до конца двадцатого года, нам нужно поставить 31 декабря двадцатого года. Если он попробует активировать лицензию, 1 января 2021 года, у него уже это не получится. Поле специфическое для специфических кейсов, поэтому мы оставим значение по умолчанию, то есть без ограничения по сроку действия. Далее идет поле серийные номера. Это, собственно говоря, те серийные номера, которые клиент ваш, конечный, должен будет ввести в специальную формочку, я покажу, при первом запуске вашего программного продукта. В случае с аппаратными ключами здесь будет переключатель программные ключи или аппаратные. При выборе аппаратных ключей здесь нужно будет задать количество аппаратных ключей. В случае выбора программных ключей отобразится вот текущее поле, серийные номера. Допустим, мы хотим сформировать один серийный номер на одну активацию. Добавляем продукт. Наша основная программа. Вот. Сразу обращаю ваше внимание на... Отсутствие у основного модуля у, модуля, у компонента main, значка удалить. Это произошло из-за того, что мы на этапе создания продукта сказали запретить удалять этот компонент из заказа. Вот, поэтому его удалить нельзя. Дальше, мы запретили изменять этот компонент в заказе, поэтому мы не можем изменить никакую его настройку. А вот у других компонентов мы разрешили менять настройки, поэтому по желанию их можно изменить и удалить компонент вообще из продукта. Но мы сейчас этого делать не будем. По сути, все. Итого, мы задали клиента, мы указали, сколько номеров нам нужно, мы добавили продукт, мы подтверждаем заказ. Заказ подтвержден, серийный номер сформирован. Мы можем либо скачать его, и он скачается в виде файла. Вот наш серийный номер. Либо скопировать его в буфер. Мы так и сделаем. Итак, теперь нам нужно передать этот серийный номер нашему клиенту ракушки. Что клиенту делать? Он получил ПО «Дистрибутив». И он пытается его запустить, естественно, у него ничего не получается. Для того, чтобы активировать программу, нужно воспользоваться мастером активаций. Вот эта утилита. Обращаю ваше внимание, что данная утилита она сделана нами, но по сути она очень простая. Она включает в себя 5 или 6 API-запросов. Вы можете создать свою, вы можете интегрировать... Весь, весь, всю эту функциональность активации в ваш программный продукт. То есть использовать именно это окно с этим дизайном нет никакой необходимости. Итак, все, что нужно будет вашему клиенту, это указать серийный номер и нажать «Получить лицензию». Все, лицензия успешно установлена. Даты, обращаю внимание, что здесь уже даты, поскольку клиент произвел... Активацию. Уже даты конкретные пошли. С сегодняшнего дня 365 дней использования. модуль у нас без ограничений, при этом 15 рабочих станций и с возможностью работы на виртуальной машине. И модуль Function. 30 использований из 30 нам доступно. Закрываем мастер и проверяем. Сейчас у нас все файлы должны запускаться. Проверяем. Компонент номер один, поскольку он присутствует на компьютере, лицензия на него, вернее, присутствует на компьютере, он успешно запущен. Компонент номер два. Компонент номер два установлен на данном ПК. Проверяем наличие компонента 3. Проверяем, лицензия установлена, все в порядке. И дополнительно проверяем, что наш защищенный протектором файл тоже запускается. Поскольку лицензия есть, он, конечно, запускается. Это основной кейс да давайте посмотрим убедимся, что у нас вычлась лицензия да действительно она вычлась у нас осталось 29 запусков закрываем мастер теперь давайте посмотрим как работает обновление лицензии для того чтобы обновить лицензию мы можем ну, отсюда прыгнуть на обновление либо пойти стандартным путем это заходим опять же в раздел заказы и переходим в раздел «Обновить лицензию». Открывается форма. Здесь нам нужно указать, по сути, какую лицензию, какой ключ программный мы хотим обновить. Здесь можно указать несколько данных. По сути, это полноценная форма поиска. Мы здесь можем указать серийный номер, который мы хотим обновить. Вот он. Мы можем здесь указать название клиента. Получить его номер. Либо же, если допустить так, что ни мы, ни, ни вендор, который работает с этой системой, ни клиент не помнят серийный номер, и им, честно говоря, не очень хочется их искать, то можно попросить клиента следующее. В мастере лицензирования, в мастере, вернее, лицензии есть ID этой лицензии. Вот если ввести эти циферки в строку поиска, то тоже выпадет нужный серийный номер. Мы, мы обойдемся серийным, серийным номером. Итак, перед нами форма обновления лицензии. Обратите внимание, здесь уже вбит серийный номер, который нам нужно обновить. Здесь уже вбит клиент, для которого мы выписываем обновление. Опять же, есть знакомое поле строк действия, а также новое поле режим дополнения. Это поле очень важно, этот переключатель. По сути, этот переключатель отвечает на вопрос. А что делать с лицензией, которая уже находится у клиента? Если режим дополнения включен, как сейчас, то все, что мы сейчас укажем в заказе на обновление, сложится с теми лицензионными условиями, которые есть сейчас у клиента. Если мы режим дополнения выключим, то все, что мы укажем сейчас в заказе на обновление – оно заменит то, что уже находится у клиента. То есть, по сути, все, что сейчас находится у клиента, мы можем удалить. Давайте попробуем именно так и сделать. Добавляем продукт и, допустим, удаляем компоненты. И здесь возникает очень важный кейс, о котором я говорил при создании продукта. Допустим, мы хотим просто продлить клиенту подписку на 365 дней еще, еще на год. Но при этом отобрать у него компонент, который отвечает за дополнительный модуль и дополнительную функцию. Мы их удалили. И теперь все, что нам остается сделать, это подтвердить заказ. Подтверждаем. Заказ создан. Все, что требовалось от вендора, от нас, мы сделали. Никаких больше действий нам предпринимать не нужно. Чтобы получить это обновление, клиенту достаточно открыть мастер лицензии. Повторюсь, он может быть интегрирован в вашу ваше ПО. Он может быть написан вами в вашем дизайне, с вашими кнопочками, логикой и так далее. Все, что ему нужно, нужно это проверить наличие. Вот лицензия и применить. У нас было три компонента. Main, Module и Feature стала одна. При этом обращаю внимание на очень тонкий момент. Мы указали 365 дней. И вопрос, а почему у нас не сложилась лицензия? У него уже был год использования. Почему у него не стало два года использования? Потому что мы включили опцию, выключили, вернее, опцию режим дополнения. То есть у клиента стерлось вообще все. Все, что было. И заменилось тем, что мы отгрузили, а именно компонентом main, Рассчитан на 365 дней. Давайте проверим, что у нас действительно лицензия была отозвана. Мы не должны сейчас запустить. Да, лицензия не найдена. Лицензия не найдена. Компонент запускается. Давайте ради интереса догрузим сейчас компонент номер 2. То же самое. Обновляем лицензию. Обновить заказ. Кидаем в эту программу. Опять же чтобы у нас не складывались года. Если мы сейчас отгрузим вот в том количестве, в котором есть, клиент получит 2 года использования. Давайте, кстати, так и сделаем. Допустим, мы по-прежнему не хотим давать ему запусков, но хотим дать ему рабочих станций. Режим дополнения, обращаю ваше внимание, включен. Подтверждаем заказ. Заходим в мастер, проверяем обновление. Обновление есть. Применяем. У клиента 2 года использования использования. Компонента Main И появился, появился компонент модуль Рассчитан на 15 станций Проверяем Function запуститься не должен Так как мы не давали лицензии Отгрузиться Main запускается успешно модуль запускается успешно Компонент номер 3 еще раз Отсутствует Это правильно На этом базовый кейс завершен мы защитили мы создали программу, мы защитили программу мы отгрузили лицензию и ее обновили мы забыли про очень важный кейс представьте себе что у вас каждый день приходят по 100 клиентов которые уже когда-то купили ваши по вот в этом полном фарше содержащему и функцию и модуль и основную программу они приходят только за продлением если мы сейчас, Начнем обновлять заказы и указывать весь продукт, вот как он у нас создан. Если мы сейчас нажмем «Подтвердить заказ», то лицензия будет расширена не только на 365 дней, но еще и на 15 рабочих станций и еще 30 запусков мы подарим. Если мы этого делать не хотим, то нам придется удалять компоненты руками. и Представьте себе это делать 100 раз в день для типовой операции, а именно продление подписки. Это именно тот кейс, о котором я говорил, когда мы создавали продукт, что имеет смысл весь ваш прайс-лист, если какая-то функциональность может быть отгружена отдельно от основного продукта, даже если речь про продление основного продукта, то имеет смысл создать отдельный продукт. Давайте это и сделаем. Добавляем продукт и называем его прямым текстом. Продление подписки. Подписки на один год. Схему оставляем то же самой. Важно не ошибиться в компоненте и выбрать именно тот, который имеет схему лицензирования, во-первых, подписка, а во-вторых, тот, который мы действительно хотим продлить. Выбираем у него схему лицензирования, задаем количество дней. Не обязательно такое же, как и в первом продукте. Можно задать любое. Можно задать, в принципе, любые настройки. Создали. Создаем продукт. Все, мы создали продукт, уже другой, но с точно тем же компонентом, который в первом продукте. Возвращаясь к файлам. Вы помните, что мы файлы привязывали что в случае автоматической утилиты, что в случае с API, мы привязывали не к продукту, а к компоненту. И вот это вот крайне важный момент, он как раз в этом кейсе замечательно проявляется. Если бы у нас была привязка к продукту, то номер-то продукта у нас здесь уже другой. У нас бы ничего не работало. А поскольку мы привязали к компоненту, вот номер один, то кейс сейчас будет работать. И теперь, когда нам нужно будет продлить лицензию, на один год использования, нам достаточно будет отгрузить этот продукт, а не, а не продукт номер один и исключать фичи из него руками. При этом, если у нас дополнительный компонент, дополнительный модуль может быть также отгружен отдельно. Например, клиент пришел и он хочет купить еще 10, допустим, сетевых лицензий, еще 10 рабочих мест, то мы создаем отдельный продукт, который называется 10 сетевых мест. Там еще 10 еще 10 рабочих мест. Номер продукта 3. Опять же, важно не ошибиться с компонентами. Без ограничений, сетевые лицензии, вот 10. 10 сетевых лицензий, еще 10 рабочих мест. Создали. Еще раз фиксирую мысль, если какая-то функциональность, вернее лицензия на какую-то функциональность может отгружаться отдельно по времени хотя бы от остальных, то она заслуживает того, чтобы на Гордан Station завести отдельный для нее продукт. Просто это, у вас, это вам сэкономит очень много времени и... Благодаря этому вы избежите очень большого количества ошибок. Представьте себе, как у нас теперь выглядит форма заказа для менеджера, который отгружает. У него написано в счете, под продление подписки на один год, в счете, который он клиенту выставил. У него написано это, правильное подписки на один год. Ровно эту же строчку он должен найти и здесь, и в Garden Station. Написано в счете еще 10 рабочих мест. Значит, ровно это он должен увидеть на Garden Station. С основным кейсом это все. Теперь давайте рассмотрим несколько дополнительных. Допустим, на компьютере конечного пользователя нет интернета. Вопрос. Как тогда активировать программу? Ответ. Применить Офлайн режим активации. Допустим, это компьютер без интернета. На нем есть дистрибутив, который не запускается. Что нужно сделать? Запустить мастер активации. Естественно, лицензии нет. То есть будет вот эта форма. И нажать «Активировать офлайн». Здесь нужно указать серийный номер. На первом шаге это не обязательно, я объясню потом, почему. И самое главное, сохранить файл запроса. Поскольку у нас программный ключ привязывается к оборудованию компьютера, файл запроса собирает слепок с компьютера, у которого нет интернета, на котором мы хотим активировать ПО, и формирует файл to сервер. Дальше. Пользователю нужно сделать следующее. Взять этот файл. Взять «Мастер активаций» и все, только вот эти два объекта. И перенести их на абсолютно любой компьютер с интернет-соединением. Абсолютно любой. Повторно запустить «Мастер», открыть эту формочку. Здесь уже ввести серийный номер. Давайте его введем. Давайте выпишем заказ какой-нибудь. Вот еще 10 рабочих мест выпишем заказ формируем серийный номер далее укажем файл to server и нажмем получить лицензию поскольку мы находимся уже на компьютере с интернетом сервер нам возвращает файл from сервер который уже содержит лицензию выписанную для Компьютера, слепок которого мы при прислали ему в файле to server. То есть для компьютера без интернет-соединения. Сохраняем. Важно понимать, что эта лицензия она сформирована именно для компьютера с конкретным оборудованием. То есть сейчас использовать ПО на компьютере с интернетом или любым другим мы не сможем, потому что она выписана исключительно для конкретного компьютера. Все, что остается сделать пользователю, вернуть файл from server на компьютер без интернета, запустить мастер лицензий. И нажать применить лицензию. Нужно выбрать файл. Все. Лицензия успешно установлена. Вот у нас есть без ограничений. Еще, еще 10 рабочих мест. Все. Теперь возникает вопрос. Я знаю, что есть требования у многих клиентов, вернее, у многих конечных пользователей, ничего не не скачивать вообще с интернета, то есть опция добежать до какого-то компьютера с интернетом, там обменяться какими-то файликами, вернуться на компьютер, без интернета она невозможна вообще. Что здесь можно предложить, ответ, активировать программу за клиента, то есть по факту, когда вы запрашиваете когда, когда клиент хочет приобрести ваше ПО, вы запрашиваете у него слепок. Вы ему говорите, а создай слепок компьютера, вот шаг 2, и пришли нам. Вы получаете этот слепок и самостоятельно проводите активацию. И уже поставляете клиенту дистрибутив все ваши файлики вместе с файлом from сервер, в котором зашит его компьютер. Вот в такой конфигурации. То есть вы сами, вы сами проводите активацию. Именно поэтому ввод серийного номера на первом шаге требуется не всегда. Он может быть указан позже. Это что касается офлайн активации Теперь давайте рассмотрим кейс с дублированием лицензии. Допустим, вам звонит клиент и говорит «Все здорово, использую ваше ПО, оно стоит у меня на 10 компьютерах. Все замечательно, хочу сейчас то же самое, ту же самую лицензию на 11 компьютер. Дайте, пожалуйста, за денежку, естественно». Кейс номер два. Звонит вам клиент и говорит, беда, компьютер, на котором была установлена лицензия, сгорел. Все, все пропало, производство остановилось, помогите, дайте еще одну лицензию. Важно понимать, что в этом кейсе вы не можете быть на 100% уверены, что пользователь вас не дурит и не давит на жалость с целью, того, с целью выпросить у вас бесплатную лицензию. Тем не менее, если вы доверяете пользователю, либо вы за деньги, например, ему включаете дополнительную активацию, есть два способа. Способ номер один это пройти по сути заново весь цикл. То есть создать заказ, заново отгрузить ему то же самое, что у него и было, сгенерировать новый серийный номер и пусть активирует так же, как он это делал раньше. Это способ номер один. Способ номер два это Увеличить количество активаций на тот серийный номер, который уже выдан клиенту. Для этого его можно найти. Это можно делать не обязательно по серийному номеру, можно и по имени покупателя. Найти серийный номер, открыть его страницу. Обращаю ваше внимание, что осталось 0 активаций из одной. Все, что нужно сделать, чтобы увеличить количество активаций, нажать «изменить» и плюсик. Плюс одна активация. Все. Теперь ваш клиент может активировать серийный номер еще на одной машине. Все. Кейс закончен. Давайте проверим, что у него действительно все теперь получится активировать. Для начала опять уменьшим количество активаций. Нет ни одной доступной. И перейдем на другой компьютер. В нашем случае на виртуальную машину. Запустим мастер активаций. Укажем серийный номер для которого нет ни одной доступной активации, и получим ошибку. Сразу обратите внимание, что данная ошибка автоматически попадает в историю событий. То есть, если нам звонит клиент и говорит, у меня почему-то что-то не активируется, мы можем всегда зайти в логи, вот в эту историю событий, и увидеть, что что и почему произошло. В данном случае достигнут лимит активации по сильному номеру, но обращаю ваше внимание на такой своеобразный светофор. Поскольку это виртуальная машина, и она считается отдельным компьютером, то три компонента оборудования из четырех не совпали. На данном компьютере не может быть в принципе произведена активация, то есть этот компьютер считается другим. При этом обращаю ваше внимание, что цепу берется с физический. Он не виртуальный, он тоже физический. Поэтому по всем параметрам этот компьютер считается другим. Если бы здесь были все значки зелененькими, это означало бы, что событие происходит на том же самом компьютере, что и раньше. Давайте теперь увеличим количество активаций сделаем одну доступную. Количество активаций есть. И пробуем активировать еще раз. Получить лицензию. Лицензия успешно установлена. Переходим в Garden Station и фиксируем. Вот она. Обращаю ваше внимание опять же, что светофор по-прежнему оранжевый. Это, но при этом статус успешно. Это означает, что компьютер действительно другой. Он отличается от изначального. Именно поэтому у нас потрачено две активации. Активация 1 успешно и активация 2. И последний кейс, о котором я хотел бы сегодня рассказать, это блокировка лицензии. Есть несколько типов в зависимости от причины этой блокировки. Если вы просто создали заказ по ошибке, вот вы создали, тут же поняли, что создали не для того клиента, не с теми лицензионными условиями, то его нужно просто аннулировать. Заходим, открываем заказ нажимаем «Аннулировать». В этом случае клиент, если он сейчас, после аннулирования, попытается получить это обновление, оно просто не придет, оно у него, у него не отобразится в списке доступных. При этом важно понимать две вещи. Первое. Не произойдет никакой блокировки лицензии или блокировки серийного номера. Раз. Не произойдет отъема лицензии, которая уже установлена на компьютере пользователя, и не произойдет отмена этого заказа, если пользователь уже успел его скачать, скачать это обновление. То есть да, в кардан station у нас будет заказ, там 15, со статусом аннулирован, но если пользователь успел получить это обновление, он будет работать с этой с обновленной лицензией, то есть отзыва лицензии с компьютера не происходит. Чтобы это можно было сделать, существуют две схемы. Одна схема попроще э, в плане реализации, но со слабой, со слабой скажем так, защиты. Там, по сути, защита от дурака. Вторая схема сложнее и в, ре в реализации, но без просадки по надежности. Итак, схема от дурака выглядит следующим образом. Вы в ПО встраиваете один API-запрос, который, по сути, раз в сутки или раз в час, ходит на Garden Station и спрашивает, серийный номер заблокирован? Нет, продолжаю работать. Прошел час или сутки. Серийный номер заблокирован? Нет, продолжаю работать. Как только вы решаете, что у пользователя нужно забрать лицензию, вы переводите статус серийного номера в «Заблокирован». ПО, когда она в следующий раз выйдет в интернет, постучится в Station, уточнит статус, как только она получит статус заблокирован, то тут вы уже сами решаете. Наш, наш API-запрос, он по сути просто транспорт. Он позволяет опрашивать Garden Station и получать статус серийного номера. Как реагировать на этот статус, вы уже решаете сами. При этом я повторюсь, что данная схема, это по сути защита от дурака. Потому что если ПО... Если на компьютере, на котором установлена лицензия и ПО, нет интернета, то он достаточно просто не достучится и статус не проверит. Существует схема посложнее, но при этом достаточно надежная. Если вам необходимо, допустим, не реже раза в сутки, чтобы ПО, вот как только вы отменяете лицензию, блокируете лицензию, чтобы ПО блокировалось в течение суток, то что для этого нужно? Ответ очень простой. Для этого нужно отгружать лицензию клиенту на сутки. Или на неделю, или на месяц. И через какой-то промежуток времени автоматически, да, для этого вам потребуется небольшая автоматизация на вашей стороне, автоматически заводить новый заказ. То есть тут происходит защита от того, что... Ваш пользователь выдернул из компьютера интернет-кабель. Если он программа, то есть, иными словами, если программа не вышла в интернет в четко обозначенный период времени, все, значит, она блокируется. Если она вышла, то там уже создан заказ вашей какой-то erp системой, допустим, уже создан заказ на продление. Она незаметно для пользователя скачивает это продление и продолжает работать. То есть, по сути, у пользователя программа не перестает работать вообще, если он, конечно, не блокирует доступ в интернет, но за кадром неведомо для него происходит вот эта вот проверка. И как только вы решаете, что пользователю больше не нужно отгружать лицензию, вы останавливаете этот цикл, ему перестают, отгру... перестают заводиться заказы на обновление, и все. Как только достигает, как только наступает срок, Записаны в последней лицензии, в последней скачанной лицензии, ПО сразу перестает работать. Вот эта схема, да, она более сложная, но при этом она абсолютно надежна. То есть, по сути, вы просто отгружаете временные лицензии, несмотря на то, какая у вас схема лицензирования, она может быть абсолютно любой. Можете даже для этого создать, специально для таких проверок создать отдельный компонент, который так и будет называться. Вот, проверка актуальности лицензий. Друзья, на этом все. Пожалуйста, вопросы. Итак, первый вопрос. Будет ли работать защита от обратной разработки для X64 приложений? Да, она уже есть в Guardant Protection Studio. Я так понимаю, демо приложения написано C++. Как будет работать защита от реверса для .NET приложений? Точно так же, как и для нативных. То есть вы открываете GARDAN Protection Studio, указываете номер компонента и выбираете, если необходимо защищаться именно от реверса, выбираете вручную функции, которую хотите защищать. Работает программная защита под Linux и ARM64? В настоящее время нет. Для ARM необходимо использовать ключи аппаратные. Это ключи семейства Code. Для них есть специальная API который позволяет практически в любой среде вызывать этот загружаемый код. Код пишется на C языке. То, что вы показывали в UI, будет ли оно доступно через API через внутренний сервер лицензии не облака? Да, по сути абсолютно все, что есть в интерфейсе, можно вызывать через API. Вы можете написать свой интерфейс ради бога. Используется REST API формата JSON. То есть REST API доступен как для облака, так и для чуждаемого сервиса. Как из этого сервиса прошиваются аппаратные ключи? Эта функциональность пока в работе, она будет доступна в конце года. По сути, концепция та же самая. То есть вы создали продукт, и на этапе заказа, формирования заказа, вы, вы, вы выбираете... Что нужно? Либо сгенерировать серийные номера в нужном количестве, либо прошить аппаратные ключи. Если выбрано прошить аппаратные ключи в нужном количестве, 10 штук, например, то после подтверждения заказа откроется формочка, в ней будет написано «Вставьте аппаратный ключ» или их 10 сразу, вот, и кнопка «Прошить, прошить, прошить». Все, лицензия будет записана. Алгоритм обновления точно такой же, как и для программных ключей. Как этот новый сервис связать с текущими лицензиями SP? Да, это больной вопрос, к сожалению, никак. Потому что Guardant SP и Guardant DL, новые программные ключи называются Гордант DL, две буквы, Digital License. Они имеют очень разную архитектуру, очень разную концепцию использования, поэтому, к сожалению, они не взаимозаменяемы вообще. И Guardant Station работает только с новыми ключами Guardant DL. Как в новом сервисе осу осуществляется работа с аппаратными ключами? Уже ответил выше, по сути точно так же, как и с программными, за исключением того, что вы на этапе формирования заказа выписываете, указываете не количество серийных номеров, которые нужно сгенерировать, а количество аппаратных ключей, которые нужно прошить. Вставляете аппаратный ключ, нажимаете «Прошить», лицензия в него записывается. Что физически из себя представляют лицензии, где хранятся, какого они размера? Лицензии хранятся в операционной системе, они представляют собой файл размера плавающего. Размер зависит от того, сколько продуктов вы указали, сколько в них компонентов, какие лицензионные условия у этих компонентов. В простом виде, ну, около 70 килобайт. Возможно ли использование лицензии в офлайн режиме без подключения к интернету? Да, я об этом не сказал. Программный ключ требует наличия интернет-соединения только для активации. Как только лицензия активирована, для дальнейшей работы программному ключу интернет не нужен. Максимальное количество активаций для каждого номера ограничено. Один ключ на 23, 55 активаций. Боюсь наврать на 50 активаций максимальное количество пип у одного серийного номера это 50 активаций это сделано э, из опасений скажем из за нашей паранойи по безопасности потому что чем на большее количество рассчитан серийный номер тем он становится все более универсальным потому что надо понимать что железо в компьютерах оно не уникально во всем мире оно конечно где то повторяется процессор повторяется материнская плата повторяется то есть стопроцентно уникальной сущности в железе не существует, поэтому чем на большее количество рассчитан серийный номер, тем он э, с большей вероятностью подойдет и тем компьютерам, для которых вы бы не хотели, чтобы он подходил. После замены привязанного оборудования лицензия остается Видно в утилите установленных лицензий? Да, остается. А где место физического ключа? Повторюсь, место физического ключа на, при формировании заказа. Там вы, вы выбираете либо программный ключ генерировать, то есть серийный номер, либо прошивать аппаратный. Возможен ли запрос обновления лицензии из командной строки? Да, возможен. Для этого есть GARDANT API. Вы можете хоть, хоть свою консольную утилиту написать, хоть встроить в свое ПО, как, как угодно. По сути, нужно просто вызвать э, API-запросы и, и Повторюсь, мастер лицензирования, использовать мастер активации, использовать наш. Нет никакой необходимости. Вы можете просто оперировать этими API-запросами и вообще все в фоне делать, чтобы пользователь даже не догадывался, что происходит какое-то обновление, какая-то активация и так далее. В системе есть логирование действий оператора. Я не сказал об этом. Garden Station это многопользовательская система. Вы можете задавать пользователей с разными правами. Кто-то может только выписывать лицензии, кто-то может только заводить продукты, кто-то может только просматривать коды доступа с целью защиты программы и, по сути, только авторизовываться в Гордан Protection Studio. Действия логирования оператора пока нет, но не вижу никаких препятствий к тому, чтобы это, это добавить в одном из будущих релизов. Обновление в режиме оффлайн – Обновление э, работает так же, как и активация в двух режимах. Либо онлайн, либо офлайн. Офлайн также перебросом файликов, файл образа и файл ответа от сервера. Можно ли просматривать информацию о компьютере, на котором была активирована лицензия? Пока нет, у нас идет сейчас обсуждение именно о том, включать это в релиз следующий или нет. Но сделать это возможно и предоставить, по сути, информацию о системе. По, по каждому компьютеру на котором была активирована лицензия как происходит взаимодействие лицензируемого по с сервером лицензирования если я правильно понимаю вопрос то речь не про гордан station а про сервер сетевых ключей GLDS. если речь про него то ровно так же, как и для как как и сейчас. Единственное, что добавляется, сервером сетевых ключей сейчас выполняется контроль за лицензированием по количеству запусков. Поэтому если ваше ПО лицензировано по количеству использований, по количеству запусков, то на компьютере конечного пользователя должен стоять сервер сетевых ключей. Ключ при этом не обязательно должен быть сетевым, он может быть и локальным. Работает ли мастер лицензии пользователя под Linux? Да. Есть ли отличие в стоимости дополнительной активации и выписанной новой лицензии? Нет. Каждая новая активация считается одинаково. Будь то новый серийный номер, будь то новая активация на уже су существующий серийный номер, уже используемый. Каждая активация на новом компьютере это считается как отдельная активация. IP-адрес которого пришел запрос активации ключа. Пока не выводится, обсуждается добавление вместе с информацией о системе. Как работает сервером лицензии SignNet? По сути, схема работы сетевого ключа с сервером сетевых лицензий никак не поменялась. Существует ли возможность отзыва выданного серийного номера? Смотрите, существует возможность блокировки выданного серийного номера. Возможности отзыва нет по причине того, что это бесполезная процедура. В GARDAN-TSP наши клиенты приобретали именно серийные номера. То есть серийный номер был приобретаемой ценностью. В рамках Гордан station серийный номер – это не ценность вообще. Вы можете купить одну лицензию, при этом выписать миллион серийных номеров. И раздавать их клиентам важно то что активироваться сможет только один из них поскольку вы купили одну лицензию поэтому отзыв серийного номера смысла не имеет никакого проще другому клиенту выписать новый серийный номер а старому у которого вы хотите отнять серийник просто заблокировать лицензию и заблокировать номер заказа аннулировать и так далее Netcore. Есть пока только API, в начале следующего года будет и в Protection Studio. Если лицензия заблокирована, можно ли ее заново будет разблокировать и передать другому клиенту? Опять же, нет в этом смысла, потому что активация, скажем так, она уже была произведена на компьютере клиента. Если вы хотите активировать по активировать лицензию, другому клиенту, то нужно просто создать заказ, сформировать новый серийный номер, передать ее этому новому клиенту, чтобы он спокойненько ее активировал. То есть смысла отнимать и смысла передавать именно серийный номер, который находится у одного клиента другому клиенту, в этой операции смысла нет. Допустим, клиент купил серийный номер на месяц принял решение не продлевать работу продукта. Можно ли отдать это серийный номер другому, другому клиенту? Повторюсь еще раз, что в отличие от схемы в Гордан TSP, здесь серийный номер не несет ценности. Серийный номер – это просто идентификатор, по которому GARDAN Station находит в своей базе данных, какую же лицензию э, нужно в ответ на этот серийный номер отправить. И все. Поэтому, пов повторюсь, можно приобрести 20 лицензий, но при этом выписать миллион серийных номеров. Но только, 20, на, на, только на 20 компьютерах эти серийные номера можно будет активировать. То есть, еще раз, купили 20 лицензий, выписали миллион серийных номеров, раздали миллион серийных номеров миллиону клиентов по одному серийному номеру в руки, и только 20 клиентов на 20 машинах смогут их активировать. Потому что куплено 20 лицензий. То есть передавать серийный номер другому клиенту это процедура бессмысленна так как серийный номер ценностью не является вообще. Если пользователь не успел активировать лицензию, можно ли ее использовать повторно? Вы можете, я так понимаю, если речь про не успел активировать, то вы задали срок действия, в который он не уложился. Если необходимо этот срок расширить, вы можете просто обновить лицензию. Указав там какой-то другой срок или не указав вообще, поставив переключатель без ограничений. Да, конечно, можно. Может изменить прошивку удаленного ключа SignNet? Если вы говорите про микропрограмму, про мозги ключа, то удаленно нет. Если вы говорите про обновление памяти ключа аппаратного и отправку ему новые маски, нового образа. Да, конечно, это будет возможно ровно тем же способом, что я показывал для программных ключей. То есть, по сути, при нажатии на одну кнопку. Какой срок перехода от старого сервера SP на новый? Точнее, сколько еще будет поддерживаться старый SP? Пока точно срок затрудняюсь сказать, в связи с тем, что не весь, не вся функциональность, которая есть на GARDANT SP, реализована на GARDANT Station. 2020 год. Гардант СП будет работать сто процентов, сто процентов. В 2021 году будет зависеть от того, успеем ли мы реализовать все задумано или нет. В любом случае, минимум за полгода всех клиентов СП мы предупредим. Вопрос про прошивку аппаратных ключей из Garden Station. Каким именно образом через браузер можно прошить ключ? Неужели это можно сделать из любого браузера и не надо иметь на компе какого-то компонента ActiveX-модуля в браузере и тому подобное? Очень хороший вопрос. Вы правы. Для того, чтобы прошивать аппаратные ключи на компьютере, нужно будет иметь не просто доступ к Garden Station, но и на самом компьютере иметь установленную утилиту, которая будет являться транспортом между аппаратным ключом и... Гарданстейшнам. Новые API для Delphi будут, они уже есть, доступны по запросу. Вот напишите нам, пожалуйста, мы вам их предоставим. Как в эту систему проецируются аппаратные ключи? Уже говорил, но на всякий случай еще раз продублирую. Логика работы ровно та же самая, что и с программными ключами. Создали продукт, привязали файлы к ID, к номерам компонентов. И на этапе формирования заказа выбрали, либо формируем серийные номера, либо прошиваем ключи. Все. Если выборно прошить ключи, проши, прошили ключи передали клиенту. Обновление работает ровно точно так же, как и с программными ключами. Насколько сложно переписать код со старым API на новый плюс на Delphi? Зависит от степени интеграции. Если вы вызываете сейчас просто два запроса, API условно есть ключ, нет ключа, то просто. Если вы интегрировали API очень очень глубоко и шифруете с помощью этого API какие-то куски, как базу данных, допустим, какие-то куски кода или что-то еще, ну тогда посложнее, конечно. То есть все зависит от того, насколько глубоко вы интегрировали API. Может ли клиент делать резервную копию лицензии от вирусов и так далее? Да, конечно. Он может ее делать, но если он попытается использовать эту резервную копию на другом компьютере, у него ничего не получится. Аналог SP trial есть? Нет, пока нет. Есть три вещи, которые наиболее приоритетные и запланированы на ближайшее время. Это прикручивание аппаратных ключей. Раз. Это триальные ключи. Два. И это динамическая память. То есть возможность хранить в памяти ключа, как аппаратного, так и программного, ваши кастомные данные. Еще раз хотел уточнить, утилита автоматической защиты в скобках без использования API будет работать для программ под Linux? Ответ – да. Сейчас мы используем программное обновление прошивок SP-ключей через GARDANT API. Возможно ли будет генерировать новые прошивки программные, загружать их на ключ без мастера лицензий? Мастер лицензий, повторюсь, вам не нужен вообще. То есть вы можете, вызывая API-запросы, но из нового API, также как и создавать маски, так и записывать их в ключ. Информации о том, кто именно, кто именно оператор оформил заказ, тоже нет. В настоящее время нет, но повторюсь, что абсолютно несложно добавить. Как работают сетевые ключи? Также через сервер сетевых ключей? Да, через сервер сетевых ключей GLDS. Планируется ли поддержка ARM64 в перспективе? Планируется, но пока не готов сказать по срокам. Для многих компаний «Газпром», «Локуэл» и другие связь с интернетом запрещена. Соответственно, там ваша система неприменима. Есть несколько способов. Если возникает у заказчика такое жесткое ограничение по использованию интернета, есть следующие пути. Путь номер один самый простой. Отгрузить ему аппаратный ключ. Путь номер два, как я показывал уже, это запросить у него слепок компьютера, на котором будет произведена активация. И когда вы получили этот слепок, вы сами производите активацию и поставляете уже клиенту не просто дистрибутив, а дистрибутив с лицензией для вот этого самого компьютера. Поэтому применимо. Может ли быть расширен список оборудования, к которым будет произведена привязка свыше предопределенного вами списка? Вами самостоятельно нет, не может быть, но вы можете написать нам мы попробуем расширить. То есть вообще я очень хочу попросить всех слушающих любые пожелания, любые замечания, любые комментарии по новой системе, пожалуйста, нам напишите. Потому что нам важно получить от вас фидбэк и, возможно, заложить его в будущую реализацию. Отдельно покупаются локальные активации и отдельно сетевые активации? Нет. Нет понятия сетевой активации. Есть... Понятие просто активация, то есть это, назовем так, локальная лицензия. И в рамках этой локальной лицензии существует еще отдельно приобретаемая сущность, это сетевая лицензия. То есть если мы, мы выписываем, если вернее, ваш клиент активирует программу, которая рассчитана на 10 сетевых лицензий, на 10 рабочих мест, то с вашего баланса списывается обязательно одна локальная лицензия и 10 сетевых. Повторяю на вопрос. Может изменить прошивку удаленно ключа SignNet? ответил, что уже нет. Например, продал клиенту один SignNet на 10 плавающих лицензий. У клиента стоит сервер лицензий. Если у клиента есть интернет, можно достучаться до физического ключа SignNet? Есть возможность удаленно обновить прошивку ключа? Достучаться можно, конечно, и обновить прошивку ключа. Образ. В скобках образ, а не мозги ключа. Образ. Образ. Конечно, можно. То есть расширить лицензию или отозвать ее наоборот, или записать какие-то данные, да, конечно, можно будет. Отчуждаемый сервер Garden Station будет без ограничений по количеству выданных лицензий. С ограничением, по сути, он будет представлять из себя то же самое, что и облачный. То есть вы приобретаете либо аппаратные ключи, либо программные лицензии. А отчуждаемый сервер или облачный, это влияет только, по сути, на его расположение. И ни на что больше. Поэтому нет, не без ограничений. Он будет выписывать лицензии и прошивать ключи в рамках купленного вами количества. В ключах Grand Station возможно ли хранить отличную от фичи информацию? В настоящее время нет, но это как раз входит в ближайшие планы для реализации. Если пользователь сделает полную копию жесткого диска, а потом восстановит, он восстановит количество запусков защищенного ПО? Да, восстановит. Поскольку количество запусков ⁇ это параметр изменяемый. Естественно, он меняется, и изменение это фиксируется на жестком диске. Поэтому, да, конечно, если он, так сказать, заморочился и сделал копию полную жесткого диска, то да, он сможет откатиться и вернуть количество запусков. Да. К вопросу расширения списка оборудования для привязки. Например, Trusted Platform Module, который становится стандартом де-факто обсужу с разработчиками и возможно мы в ближайших релизах мы добавим эту возможность эту привязку просьба заранее объявить об окончании поддержки SP всех клиентов СП и в принципе на сайте и везде уведом минимум за полгода при прошивке аппаратного ключа списывается программная лицензия нет для прошивки аппаратного ключа ничего кроме самого аппаратного ключа не нужно Уточните, как вы назвали вот эти новые лицензии? Послышалось DL. Верно. GARDANT DL. Digital License. Две буквы. Будет возможность переноса данных из BD текущих аппаратных ключей в новую систему GARDANT Station? К сожалению, нет, потому что архитектура старых ключей и новых ключей уж очень сильно отличается. Можно ли таким через GARDANT Station защищать DLL-плагин? Когда базовое приложение сторонне в зависимости от того на чем написано на чем написан плагин если он написан на плюсах или на Delphi, то да можно будет использовать в, через гордан protection studio или если есть доступ к исходникам этого плагина то тогда можно строить api можно ли в GLDS с DL софтверный сделать периодическую проверку активности лицензии в облаке не очень понимаю что имеется в виду под активностью но можно проверять статус лицензии. Статус лицензии можно незаметно для пользователя скачивать обновления, проверять заблокирован, не заблокирован ли серийный номер и так далее. Ну что ж, на этом все. Большое спасибо всем за внимание. Повторюсь еще раз. Если у кого-то есть вопросы, есть пожелания, есть замечания к новой системе, пожалуйста, нам об этом сообщите. Будем очень рады. Спасибо.